Да, и э, самый главный вопрос, ну я не знаю, на какой вопрос аудитория зависит. То есть, э, скажем, когда вы начали свой путь к вашей уникальной карьере? Значит, свой путь я начал с 2015 года, а именно с того момента, когда достиг некой определенной точки минуса в своей жизни. Лишний вес, букет проблем со здоровьем. И На нашей сегодняшней встрече мы поговорим о том, как начать путь трансформации себя, как обрести внутреннюю мотивацию, как избежать э, ошибок и досадных разочарований в начале своего пути, как не бросить и продолжить свой путь трансформации обретения своего нового «я» и личностного, и морально и физического, конечно же, своего состояния, как продолжить и как раздвинуть горизонты и как прийти потом к тому, чтобы наслаждаться истинным процессом преодоления себя и трансформации себя, не акцентируя и не зацикливаясь на достижении каких-либо результатов любой ценой. Потому что настоящий истинный путь – это и есть сам процесс – самосознание силового тренинга, морально развития морально-волевых качеств и прокачки собственного сознания. Вот об этом мы сегодня и поговорим, и детально разберем каждую ступеньку и более того. Дадим и выработаем практичные вопросы, практичные ответы и действенные реальные рекомендации основанные на личном опыте, и на личном примере. Большое спасибо. Получилось? Да, отлично. А, Огнеща.